Все мы любим колбасу, но зачем покупать ее из непонятных продуктов, когда можно без проблем сделать ее самим? Наверняка сейчас вам интересно, как это сделать, запоминайте. В качестве этой ветчины вы будете полностью уверены, ведь ее вы сделали сами, минимум продуктов, а в результате получите превосходный результат, никаких специальных приспособлений не потребуется, если у вас нет формовочной сетки то можете взять медицинский сетчатый эластичный бинт для рук. Нитритную соль нужно добавлять обязательно, она защитит вашу заготовку от порчи во время подготовки и без нее получится просто вареное мясо, чтобы при варке из ветчины не ушло много жидкости. Рекомендую нарезать подмороженное мясо. Количество чеснока увеличивать не стоит, иначе он будет сильно чувствоваться. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца ингредиенты. Нарежьте свинину на мелкие кусочки. Добавьте два вида соли, мелко нарубленный чеснок и перец, перемешайте. Закройте крышкой, поставьте в темное место, с температурой не выше плюс 20 на 24 часа. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Перемешайте и разделите фарш на 3-4 части, затем каждую отбейте и сформируйте в плотный батончик, заверните в пищевую пленку, чтобы вода не могла попасть вовнутрь. Упакуйте каждый батончик в формовочную сетку, плотно завяжите концы, сложите в чашу мультиварки и залейте полностью водой комнатной температуры, установите в режиме мультиповар Т-80 и время 2-5 часа. Выньте готовую ветчину и сразу опустите ее в холодную воду до остывания. Выньте из воды, обсушите и уберите батончики в холодильник на 10 часов, затем порежьте и подавайте. Приятного аппетита! Подписывайтесь и ставьте лайки. Нам понадобится свинина, 2500 грамм, нежирная, соль, 22 грамм, соль нитритная, 23 грамм, чеснок, 3 зубчика, перец черный, 1 чайная ложка, количество порций, 2-5. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Попробуйте и приходите рассказать о впечатлениях. Пока-пока.